Прежде всего, давайте обратим внимание на движение планеты Меркурий, ведь после Луны — это самая быстрая планета, и во многом именно она определяет темп жизни в течение месяца. Меркурий с 4 по 16 число будет находиться в вашем знаке. Это значит, что будет идти большой акцент на тему общения, обучения и поездок. В это время вы можете менять свой подход к тому, как вы преподносите информацию, в каких источниках вы ищете информацию, с кем вы общаетесь, с кем не общаетесь. В этот период появляется желание больше работать с информацией. И, кстати, это действительно может быть период поиска какой-то новой информации, которая вас очень сильно интересует. Особенно это актуально в период возле 10 числа. Именно 10 числа Меркурий будет разворачиваться в прямое движение, он будет стационарен. И обычно это дает эффект, когда одна тема становится самой важной и отнимает все время, все внимание. И в данном случае эта тема может касаться именно общения с каким-то человеком, темы информации. Вы можете что-то активно обдумывать. Соответственно, после 16 числа в э, в целом жизнь будет несколько динамичнее, активнее, дела начнут продвигаться вперед, и для вас будет идти акцент на тему финансов и заработка. Могут появляться во второй половине месяца новые идеи, новые источники заработка. Еще одно сверхважное событие для вас, дорогие Водолеи, это то, что 22 числа Сатурн переходит в ваш знак. До этого времени Сатурн находился в вашем двенадцатом доме, и многие вещи протекали в вашей жизни скрытно. Вам было сложно что-то планировать, так как проблемы могли возникать из ниоткуда, могли возникать непредвиденные ситуации, на которые вы не можете никаким образом повлиять. Сатурн на несколько месяцев переходит в ваш первый дом, и он даст вам возможность найти хорошую работу, а также управлять своей жизнью и кризисными ситуациями. В первую очередь это возможность, появляется возможность повлиять на то, на что раньше вы повлиять не могли. Не буду сейчас углубляться в эту тему, я обязательно сниму отдельное видео о переходе Сатурна в знак водолей и все. Расскажу каждому знаку подробно, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинку. 5 числа Венера переходит в знак Телец по 3 апреля. Это ваш четвертый дом, который отвечает за недвижимость, семью, родителей, а также ощущение комфорта и безопасности. Очевидно, что именно эти темы в вашей жизни появятся. Вы начнете себя как-то более прочно ощущать в своей среде. Это может быть связано с тем, что появятся интересные, приятные люди в вашем окружении. Это также говорит о желании обустроить свой дом таким образом, чтобы он ассоциировался с уютом, защищенностью. И венера в четвертом доме также дает возможность устраивать встречи на дому, приятные, интересные. Либо же это творчество, связанное с вашим домом. То есть именно дома вы можете ощущать вдохновение. 8-9 число — очень интересные дни, особенно для вас, дорогие водолеи, ведь Венера будет в соединении с вашим управителем Ураном, а Солнце будет в соединении с Нептуном. И идет акцент на вашу финансовую сферу, а также на сферу недвижимости. И в этот период эти две темы могут как-то в вашей жизни выделяться среди остальных тем. Это, опять-таки, хороший период для покупок, продаж, для источника поиска источника заработка, для новых интересных встреч. И, кстати, вот в этом месяце, и особенно в середине месяца, идет акцент на то, что вы будете приглашать к себе домой тех, кто действительно вам приятен, интересен. И вы можете, кстати, даже дома, в организовывать какие-то мероприятия. 9 числа будет полнолуние в Деве в вашем восьмом доме. Полнолуние это кульминация либо завершение какого-то процесса. Восьмой дом отвечает за финансы других людей. Это обычно те деньги, которые мы берем в долг или те деньги, которые выплачивают нам государство. По восьмому дому также идут ситуации, которые связаны с внутренними изменениями. И это тема близких взаимоотношений с другим человеком. В этом плане вы можете для себя сделать какой-то вывод. Обычно полнолуние в восьмом доме проигрывается очень позитивно. Это дает завершение какого-то стресса в жизни. Если вы переживали очень сильно по поводу денег или по поводу жилья, то этот стресс уйдет. Вы увидите ясно, как белый день, что поводов для переживания нет. Также это период, когда вам могут вернуть долг, либо вы будете иметь возможность рассчитаться со своими долгами. То есть в целом это такое завершение неприятной полосы. То, что тянулось как шлейф в длительный период времени и создавало в первую очередь эмоциональный дискомфорт, это из жизни будет постепенно уходить. С 11 по 14 число очень интенсивный период в плане финансов. Марс будет в аспекте к Нептуну, а Солнце в аспекте к Плутону и Юпитеру. Это может создать активные движения ваши в плане заработка, финансовых трат. Это новые идеи, это ощущение вдохновения. Двенадцатый дом, который участвует в данном аспекте, может создать дополнительную поддержку, на которую вы даже не рассчитывали, или возможности, которые появятся будто бы из ниоткуда. Это может быть, кстати, поддержка со стороны друзей или знакомых, которые живут вдали от вас и которые даже не были в фокусе вашего внимания. Вы не рассчитывали на то, что они могут появиться в вашей жизни. 20 числа Солнце переходит в знак Овен на целый месяц, ваш третий дом. Солнце поможет высветить ваше окружение, вы абсолютно четко будете понимать, кто друг, а кто нет, с кем стоит общаться, с кем не стоит. И это период, когда в вашем окружении могут появиться влиятельные знакомые, которые во многом будут вам давать хорошие советы, подсказки, правильную информацию, будут вас направлять, и вы как проводник какой-то информации, можете для многих оказаться полезным человеком. То есть, в принципе, Солнце в третьем доме указывает на лидерство в информационной среде. Поэтому у вас может быть желание в этот период активно что-то рассказывать и делиться своим опытом. С 20 числа и до конца месяца Марс, планета активности, будет проходить соединение с Юпитером, Плутоном и Сатурном в вашем двенадцатом доме. Это может дать такой эффект внутренней работы либо активного процесса подготовки. На самом деле в это время вы можете либо в соцсетях активно работать, либо составлять какой-то план. Это может быть процесс подготовки для выпуска какого-то продукта. Но в целом внешняя активность в этот период может пострадать, так как вы будете вовлечены в другие дела, которые не будут требовать огласки и, скажем, такого широкого воздействия с другими людьми. Но этот период может дать вам очень многое. Вы можете глубоко, скажем, копать и действительно создать что-то фундаментальное, что уже в апреле даст свои результаты. 21-22 число — очень удачные дни в плане финансов, особенно в плане идей, как можно заработать. Это касается в первую очередь работников интеллектуальных, интеллектуальный труд. Также это хорошие дни для покупки техники. В это время Меркурий будет в аспекте к лунным узлам, а также к Урану. Это очень хорошее время для новых идей, для того, чтобы, с другой стороны, взглянуть на привычные вещи. И, опять-таки, для покупки техники просто лучше дней не придумать. 23 числа Венера будет в аспекте к Нептуну и будет затронут ваш второй и сектор гороскопа. Это хорошие дни для покупок для дома, а также для времяпровождения дома, в кругу комфортных людей, домашняя обстановка, все должно располагать к тому, чтобы вы расслабились и э, полностью абстрагировались от каких-то сложных тем. 24 числа будет Новолуние в Овне, в вашем третьем доме. Новолуние — это всегда эскиз, начинание. Э, это тот план, который нужно создать с нуля и прийти к его э, воплощению. Новолуние ценно теми идеями, контактами и свежим взглядом, который оно может принести. Третий дом отвечает как раз-таки за поездки, документы, общение, информацию. Именно благодаря этим темам вы можете почувствовать, что у вас вдохнули новую жизнь, и у вас может появиться идея, как в дальнейшем развивать себя, и, возможно, даже зарабатывать на этих темах. 28 29 число — это дни, когда Венера будет в аспекте к Плутону и Юпитеру. Это хорошие дни в материальном плане, а также хорошие дни в плане тех вопросов, которые касаются недвижимости. Опять-таки, в эти дни кто-то может к вам приехать в гости, либо вы получите интересное предложение посетить вашего друга или подругу в другой стране. 30 числа Марс, планета активности, переходит в ваш знак по 15 мая. И когда Марс находится в первом доме, это всегда очень активный период, поэтому старайтесь действительно по максимуму использовать это время. Если вы выберете пассивный вариант — то вы можете быть раздражительны в это время и будто бы не на своем месте. Поэтому старайтесь найти то дело, то занятие, которое будет вас вдохновлять и которое будет давать вам желание что-то делать, просыпаться каждый день и не сидеть на месте. То есть…